У меня сейчас две работы. А так вообще, как думаешь, есть мысль это вернуться -то в Украину? Нахуя? А главное зачем? Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. Тут еще оказывается непонятный был Старый Новый год. Какой-то mm -hmm. непонятный праздник с ним тоже вас поздравляю, если вдруг вы его празднуете. Спасибо. Спасибо. На пятницу совпал, поэтому получилось так, что типа повод выпить, при, притянутый за уши. Ясно. По старому календарю. Да, да. По любому календарю пятница вот притягивается. Меня Егор, говорит, а вас как? Леха, Алексей. О, Лх, а ты где сейчас? Канада. И как сейчас в Канаде? Дождик идет, плюс тринадцать. Плюс тринадцать? Ни хера себе. У нас это, я недалеко от Питера, ну в области, у нас плюс, плюс один и тоже какая-то шлякоть началась. До этого, до этого наваливало снега, а сейчас ходим по, по вот такой-то вот говнине. Полуснег, полудождь, вот это вот все разбегает. Ну здесь есть такое постоянно рядом с океаном. такую погода такая. Ну и как давно в Канаде-то? Пятый год уже. Пятый о год. А чем, чем занимаешься, расскажешь? Ну. В данный момент. Ну вообще, вот. Вообще. Работа ты? Да-да-да. У меня сейчас две работы. Одна. Одна крутая, но перспектив... вернее перспективная, но... но не полная идея. Ага. Это на почте я работаю. А вторая просто на складе работаю, вечерней. Ну, хватает на жизнь. Ну, смотря какую жизнь ты планируешь. Друзья, смотри, вон машина такая серьезная. Видимо, наверное, все хорошо. мусс. Машина не показатель без машины тут так. Я понял. Я прикинь, просто. Машина это. Машина это двухмесячная зарплата, это, это не проблема. Вот дом купить это проблема. Я просто принципиально не хочу водить машину. Вообще принципиально. Вот у меня вот такое такое настроение. Не хочу водить. Не, ну я не водил. До Канады я не водил машину. А, лока. -а. Просто. А -а -а. Просто а -а -а. как это сказать? Я когда приехал, у меня работа была в соседнем Городе. Вариантов не было. А откуда, если не секрет, ты ехал в Канаду? Украина. А сильно вот эти вот правила дорожного движения отличаются канадские от украинских? Не, не сильно, но отличаются. Ну, допустим. Допустим, можно поворачивать на красный цвет направо. Не Ну, если машин нету слева. Потом что там еще? Ну три сигнала, четыре сигнала светофора а. бывает иногда. Да То есть я... это стрелочка. Стрелочка, она снизу, она в одном ряду. Интересно, а в каком-нибудь штате, штате США можно. Э... Стрелять из машины э, с огнестрела, если тебе не понравился негр. Это какой-то странный вопрос. Это я шучу. Нет, здесь отличается, знаешь, что самое больше. Тех, кто доводил в Украине, ну вообще где-то, плитофоры стоят за перекрестком, а не перед перекрестком. Это сбивает столкнуто в первое время. И во-вторых, здесь нет понятия главной второстепенной дороги. Да ладно. Здесь регулируется знаками стоп. Очень много знаков стоп. То есть равноценный перекресток, 4 знака стоп, что первый подъехал, а тут едет. Ну да. Ну к этому надо привыкать, да? Да, потому что ты едешь по, по маленькой дорожке, выезжаешь на центральную, стоишь, пропускаешь, и тебя стоят, пропускают. И ты как дурак никогда не поймешь. Оказывается, у него знак «Стоп» стоит и у тебя знак «Стоп» стоит. Ну, тебя. А так вообще, как думаешь, есть мысль смысл -то вернуться -то в Украину? Украину? Да, я думаю, нет. Уже освоился? Уже хорошо, да? Ну, семья тут, смысл. Ну, логично. Супруга, дети, да, вот уже все, да? Ну, я с сыном переехал, недавно женился, жену привез. Я ага. тут. А сколько сыну лет, если не секрет? Ой, сыну, это надо вспомнить, 24. 24? То есть он уже, наверное, что-то типа колледж или что-то типа такого, да, в Канаде? Не, не, он работает. Здесь чуть-чуть по-другому Здесь можно не учиться а в колледже, а... Для получить специальность прямо на работе ну, она будет равнозначной а ладно языки, извини языки, но... языки тебе как вот э, даются тяжело тяжело да не ну я приехал сюда я уже это самое я же сдавал экзамен там То есть я без, без знания английского мне пропустил, но все равно плохо значит А этот, э, французский не треба? Французский только в одной, в одной провинции только А, как оно? Одна провинция здесь французская и одна двуязычная, все остальные английские Я понял, ну это интересно Но все равно да холодная, холодная страна, да? но она большая и это сложно говорить холодная в одном месте холодная, в другом месте как здесь я жил в центральной Канаде, там было э, как это называется, резко континентальный климат то есть зимой было очень холодно там минус 30 бывало с а, а лето наоборот было да. так а вот на свой э, доход можешь э, позволить Ездить куда-нибудь, э, ну, отдохнуть в Европу, например. Да. Вот ну, это хорошо, это круто. Ну, полтора месяца, скажем так. Ага. Я ну или месяц. Смотри а куда. Если ничего не брать, ну, подлежь, Я понял. Ну в общем, было рад знакомству, счастливо тебе, добра э, тебе, э, э, э, э, э, э, счастливо. Ну давай. Побегу. Что, блядь, ты такое несешь?